Всем привет! На связи компания АТАС, меня зовут Владислав Шевченко. Сегодня у нас тема «Обзор графиков». В чате также присутствует специалист технической поддержки. Если у вас будут какие-то вопросы, то задавайте их в чате. Я не буду начать отвлекаться, буду двигаться по плану вебинара, чтобы он получился максимально короткий, информативный и удобный для просмотра. Итак, начинаем. Для того, чтобы открыть графики, нам нужно в главном окне нажать кнопку «Чарт». После этого у нас открывается менеджер инструментов, и в окне «Избранное» вы видите все инструменты, которые, добавлены в, которые вы добавите в «Избранное» для быстрого доступа. Если вам нужен список всех инструментов, вы открываете вкладку все инструменты здесь можно использовать поиск, например, найти инструмент по тикеру либо акцию вот таким образом можно искать инструменты либо вы можете воспользоваться менюшками, которые в которых поделены все инструменты по рынкам это у нас Американские и европейские фьючерсы, в том числе здесь есть фьючерсы на валюту, как сказать, аналоги, аналоги инструментов Форекса. Есть биржи NICE, NASDAQ, AMEX. Список инструментов в этих бирж не полный, в будущем он будет расширяться, но уже вы можете работать с теми инструментами, которые здесь добавлены. Дальше идет российский. Рынок, московская биржа, здесь есть валюты, фьючерсы, акции, ряд криптобирж, в том числе, бинансы, фьючерсы, бинансы, битфинекс, битмекс и так далее. И недавно добавились еще у нас европейские акции. Для того, чтобы добавить инструмент в избранное, вам необходимо, давайте, например, откроем, Нефть. Нефть у нас в энергии. Light, sweet раскрываем. И здесь у нас есть контракты, доступные на текущий момент. Справа вы видите звездочки. Нажав на нее, вы добавляете инструмент и контракт конкретный в избранное. И отсюда можете добавлять. Также есть возможность загрузить контракт Continuous. Как вы знаете, либо если вы не знаете, то знаете, что фьючерсы торгуются контрактами. У них есть различный срок службы. Некоторые контракты меняются каждые три месяца, некоторые каждый месяц некоторые каждые два месяца, то есть есть определенный срок службы и конечная дата, когда будут закрыты принудительно все сделки, которые еще не были закрыты на текущем контракте, который экспирируется. Если вы загрузите такой инструмент, например, загрузите контракт, скажем, августовский контракт на нефть он не ликвидный вы видите большие разрывы это означает что нет объемов на этом именно на этом контракте и более того вы будете видеть только контракты которые тот контракт который вы загрузили и сделки с того контракта, который вы загрузили. Если вам необходимо посмотреть историю, например, за год, за полтора года или хотя бы даже за полгода, вам необходимо будет воспользоваться... Давайте я выйду отсюда. Так, Возвращаемся к нефти. Вам необходимо выбрать... Контракт Continuous. В этом контракте происходит склейка всех ликвидных контрактов. Когда на одном контракте объем торгов становится самым большим и превышает предыдущий контракт, который был самым ликвидным, то автоматически на следующий день происходит переключение контракта и вы уже будете видеть и открывать сделки на новом контракте, но в том в тот же момент вы будете видеть историю с ликвидных инструментов, которые склеиваются. Загружаем нефть, загружаем контракт Continuous, у вас появляется график. Этот график имеет ряд настроек, ряд меню, и у нас есть верхнее меню, а также, если вы будете Расширять графики, то в определенный момент у вас появятся кластера, вы будете видеть кластера в каждой свече и слева тоже появится меню. О кластерных графиках мы будем говорить в другом вебинаре, мы сегодня остановимся непосредственно на настройках и возможностях графиков и меню. Итак, в левом верхнем углу будем идти слева направо, здесь у нас быстрый доступ к выбору инструмента, можно изменить, поменять. В один клик вызвал меню. Далее идет перечень доступных таймфреймов, фреймов других, например, дельта, volume, range, ренко. Здесь быстрый доступ к заданным шаблонным. А значением, например, график Volume со значением 300. Перейдя в настройки, вы сможете добавить себе необходимый период для любого из этих фреймов, и он здесь появится. Ну и здесь же добавляется конечная дата, то есть вы можете выставить, например, конечную дату не 6 августа, а, например, 6 июля. И у вас будет последний загруженный день на графике 6 июля. И также количество дней истории. Если вы снимете галочку, то можете выбрать э, то значение, которое вам необходимо. Но помните, что в демо-режиме есть ограничение 7 дней на историю, на загруженную историю одновременную на графике. Поэтому если вам необходимо проанализировать каким-то образом э, паттерны на историческом участке, например, в месяц, то вам нужно, например, вот здесь установить 7 дней количество историй и потом перемещаться на неделю назад. Например, сейчас конечная дата 6 число, далее вы ставите 30, нажимаете «Применить», и у вас подгружается неделя, которая заканчивается, 7 дней, которая заканчивается 30 числа. Если вы ставите галочки, у вас… По умолчанию подгружается текущий момент и история, заданная в этих шаблонных значениях. Дальше у нас идут режимы отображения свечей. Есть прозрачные свечи, бары, есть линейный график, есть переключение в режим кластеров и можно вообще скрыть эти Свечи ⁇ это интересная функция, и она неплохо сочетается с работой по индикатору TPO. Об этом мы покажем этот момент в вебинаре про обзор индикаторов. Далее у нас идут объекты рисования. Здесь у нас можно выбрать, построить линию. Вы можете здесь, например, построить уровни фибоначчи здесь же у нас находится рулетка, и вы можете измерить движение цены, посмотреть, сколько длилось оно по времени, какие там были объемы, какая была дельта очень полезный статистический инструмент. Есть разные другие элементы технического анализа. Вот, например, каналы можете строить, есть фиксированный типовой профиль. Это тот профиль, который находится слева на графике. То есть вы можете его отсюда добавить. Он появляется справа. Правой кнопкой мыши, если кликнуть, здесь можно задавать различные уже настройки и внешний вид этой гистограммы. Эта гистограммы их может быть несколько. Вы просто каждый раз кликаете, добавляете новую, можете закрепить в любом удобном для вас месте. То же самое здесь есть профиль, который строится на кастомный участок. То есть вы сами выбираете, где начало, где конец. И таким образом можете тоже добавлять множество различных профилей и смотреть разные участки рынка, необходимые вам. Есть значки, диапазоны, в общем, все элементы, которые наносятся на графике, находятся в объектах рисования. Следующее меню у нас меню индикаторы, отсюда у нас можно загрузить, добавить индикатор, двойным, двойным кликом он появляется в нижнем меню и индикатор появляется на графике. Об индикаторах мы будем тоже говорить в другом вебинаре. Отдельно остановимся на перечне доступных индикаторов платформе. Далее идут стратегии графика. Эти стратегии необходимы для… То есть вы можете заказать у разработчика, закодить стратегию, и она появится в этом списке после загрузки. Далее у нас идут выбор перекрестия, вы можете оставить мышку, можете поставить перекрестие. И если у вас, например, два графика нефти, ну, предположим, они находятся там просто с разными таймфреймами, вы, установив здесь Global Crosshair, получите в такую функцию перемещение пере, перекрестия синхронное по цене и по времени на двух графиках. То есть если вам нужно про, проанализировать таким образом несколько разных таймфреймов и видеть место, где, где вы введете мышью, вот эта функция отвечает именно за это. Global Crosshair. Следующий пункт у нас шаблоны. В шаблонах у нас есть возможность сохранить, загрузить, сохранить как файл, если вы хотите поделиться, например, шаблоном или просто сохранить его у себя на компьютере где-то. Есть также вкладка «Снапшоты». «Снапшоты» — это шаблоны с более расширенным набором сохраненных элементов. Здесь у нас объекты рисования, сохраняются таймфрейм, и, ну, в принципе, и, и все. То есть шаблон у нас просто сохраняет какие-то настройки добавленных, там, добавлены индикаторы, например, а, и цветовые настройки. А снапшот еще дополнительно сохраняет элемент на графике. Можете импортировать, экспортировать, добавлять, сохранять. Далее идет у нас чарт-трейдер. Чарт-трейдер необходим для торговли, для открытия-закрытия сделок, управления счетами, включением SEO-ордеров. Об этом мы тоже поговорим вообще о торговых функциях в отдельном вебинаре. Но вот здесь вот у нас есть все элементы для того, чтобы открывать-закрывать сделки. Далее у нас идет масштаб. Это такая интересная функция. Сейчас, когда мы ведем по графику, один тик это минимальное изменение цены, предусмотренная спецификация этого инструмента. То есть на нефти это один цент. Если вы, допустим, поставите масштаб 10, то у вас один тик будет равняться 10 центам. Вы, проводя перекрестием, справа можете видеть, как у нас 43, 42,90, 42,8, 70. Это штука удобная на волатильных инструментах, или когда вы там загружаете какие-нибудь, например, месячные графики, или смотрите биткоин, например, где просто там очень большая волатильность, очень много уровней ценовых, в основном они с нулями идут, большинство то есть пустых уровней и вот чтобы их сократить уменьшить нагрузку в том числе на график на точнее, на процессор вы можете выставить масштаб 10 и смотреть что здесь у нас происходит у вас будут если мы там посмотрим кластера то все кластера суммируются на этих десяти каждых склеенных уровнях поэтому вы будете в том числе видеть например не такой рваный профиль как на высоколиквидных инструментах эти профили могут быть растянуты и не очень удобно их смотреть вот за это у нас отвечает масштаб или scale, как он называется по-английски <клес> И еще один момент, который я хотел бы упомянуть, если у вас при открытии кластерных графиков вы видите, что по сути их нет, это означает, что просто свечи очень волатильные и не влазят все уровни, они как бы сжимаются слишком, нужно просто расширить график по вертикали и тогда эти уровни появятся кластера точнее появится на в свечах далее у нас идет вызов ленты принтов smart tape либо bid ask tape вы можете для этого инструмента загрузить ленту прямо отсюда так мы ее добавляем поставим скрепочку чтобы она была поверх всех окон и ну в принципе лента принтов это инструмент в котором отображаются все рыночные сделки на покупку и продажу. Точнее, они отоб... сделки отображаются все биржевые, которые приходят, но они подсвечиваются красным и зеленым цветом. Красные – это значит рыночные продажи, зеленые – это рыночные покупки. Что здесь есть интересного в этом меню? Это когда вы добавляете смарт-тейп, например, у вас появляется линкованный режим. И здесь можно смотреть реальное время, то есть то, что сейчас загружено и, и отображает поступление новых сделок в реальном времени. Либо вы можете поставить исторический режим, выбрать диапазон, таким образом кликнув левой кнопкой мыши и выделив этот диапазон синим цветом. Это дневной график, поэтому сейчас будет очень долго оно Подгружаться. Вот давайте вернемся там, например, на пятисекундный график. Снова откроем Smart Tape. Вот наш секундный график и, например, вы хотите а, проанализировать историю на ну, каком-то а, участке, например, там в районе экстремумов, предположим, да, и посмотреть, были ли там какие-то определенные а, сделки. А, например, вы хотите посмотреть, были ли там сделки, ну, скажем, кумулятивные от, скажем, 20 до 25 контрактов вы выставили минимальный максимальный объем для кумулятивных сделок в настройках ленты и теперь вы заходите в зависимое окно и выбираете исторический режим Так, почему то не выбирается Сейчас, секунду. Загрузим еще раз. Странно. так вот происходит выделение вернем нашу ленту на график на экраны зайдем в настройки снова и укажем здесь минимальный объем 20 максимальный 25 нажимаем закрыть и вот в этом участке мы видим что у нас было две сделки, одна 20 контрактов, одна 21. Таким образом, можете выбирать какой-то участок там, с экстремумом, например, или в каком-то произвольном месте. Вот такая есть функция управления лентой принтов. Следующий у нас элемент – это снимок. При нажатии на него у вас автоматически сделается снимок, графика и загрузится в э, файлообменник, в гиазу и у вас в браузере сразу выскочит э, открывшийся скриншот. Вы можете скопировать ссылку и поделиться ей, например, с кем-то в чате, либо где-то там опубликовать, либо сохранить. Далее у нас есть функция клонирования окна. Если вы на нее нажмете, у вас э, создастся полный клон графика и также есть навигатор, он удобен тем, что вы можете совмещать несколько графиков, несколько инструментов в одно пространство, вот когда вы зажимаете и перетягиваете какое-то окно, в данном случае график, появляется вот такой вот навигатор. Здесь у нас можно выбрать, в каком месте будет добавлен и совмещены эти графики. Допустим, делаем слева, отпускаем, и эти окна теперь появляются склеенными. Вы можете их перетягивать влево, вправо. Можете, например, клонировать еще одно окно и добавить его, например, вот сюда. И таким образом, если вы анализируете несколько таймфреймов одного инструмента, можно вот такие связки создавать, потом вы просто свернете, и у вас все три окна сразу исчезнут, нажмете, и у вас они появятся снова. Итак, двигаемся дальше. Сейчас я закрываю <coughs> лишние окна. Так, дальше у нас идет э, рабочие слои, переключения между рабочими слоями. Если вы, допустим, э, у вас есть наборы графиков э, и не хватает мониторов. Вы можете переключаться между этими слоями, и у вас будут подгружаться разные группы графиков. Это меню вызывается из настроек. Вот здесь есть рабочие слои. Вы нажимаете, появляется вот такое вот меню. И здесь есть выбор разных слоев. Вы их можете создавать сколько вам угодно. Вот, например, вы можете загрузить здесь график, фьючерсы на евро, нажимаете на другой слой, у вас загружается фьючерс на нефть. Таким образом быстро переключаетесь между различными э, слоями, подгружая э, разные графики. Закрываем меню и двигаемся дальше. Э, дальше у нас идет <coughs> настройка настройка графиков. Перед тем, как мы к ней как, перед тем, как мы перейдем, давайте пройдемся по контекстному меню, которое вызывается правой кнопкой мыши. Здесь есть возможность выставить лимитные ордера, либо отложенные, стоп-ордера с указанными ценами, да, по которым их нужно выставить. Также загрузить индикаторы, режимы, объекты рисования. То есть эти менюшки сверху они дублируются. Здесь новое линкованное окно, шаблоны, визуальные настройки, которые мы сейчас перейдем. В общем, здесь в принципе продублирована информация. И что нужно знать из этого всего, это кнопочки «Обновить, «обновить всю историю». Если у вас, например, пропадет интернет, какое-то время его не будет, то связь с серверами платформу потеряет, не будет подгружать график. Потом, например, интернет через час появится, у вас на графике будет дырка. То есть не будет свечей подгруженных, потому что не подгружалась в реальном времени котировки. И вам необходимо обновить. Нажать обновить и у вас подгрузится уже с серверов сохраненная история и эта дырка, например, закроется. Вот. Поэтому такая важная функция, которая стоит помнить. И теперь перейдем к визуальные настройки. Вообще настройки графика здесь у нас есть 4 подменю. Шаблоны мы рассмотрели, параметры торговли и настройки кластеров мы рассмотрим соответствующих вебинарах, когда будем говорить о кластерах и о торговых возможностях. Сейчас мы остановимся только на визуальных настройках. Здесь у нас есть возможность изменить фон, поставить кастомный какой-то фон. Можно... Давайте вот сейчас соберем черный график. Можем здесь убрать сетку чтобы она не мешала изменим оси тоже на давайте сделаем такой темно Или... неважно пускай будет черный цвет текст на осях сделаем видимым изменим цвет цвет текущей цены давайте поставим. Контрастный белый, а цвет текста в этом маркере поставим черным. Вот этот элемент мы изменили. Что еще здесь есть интересного? Вы можете изменить цвета свечей. Настроить его таким образом, как вам удобно. Можете изменять границу свечей, толщину цвет границы свечей эти настройки касаются баров если вы измените режим и загрузите не свечи а бары то вы измените цвета этих баров здесь также есть еще настройки линейного графика опять же если вы перейдете в режим линейного графика то тогда Цвет э, этого и толщину этого этой линии вы можете здесь изменять. Здесь есть параметры сессии, можно задавать начало и конец сессии. И э, остальные параметры э, здесь находятся у нас э, о, оступ, цены отступ, э, графика, сглаживание. Э, здесь вы должны посмотреть и понять для себя. Э, как вам удобнее видеть контрастные или сглаженные элементы графика. Очень, очень полезная функция еще здесь находится, это автоматически превращать свечи в кластера. Например, если вы сейчас раскроете свечи до кластерных графиков, а потом сожмете, они обратно превратятся в свечи. Но если вы установите галочку, точнее снимите галочку «Автоматически превращать свечи», то сейчас вы будете сжимать график, и свечи у вас не будут появляться. Это тоже, в принципе, удобная штука, когда вам нужно настроить, например, оставить кластера и видеть эти кластера в сжатом виде вот например сейчас не очень хорошо видно места тусклые с очень маленьким объемом но вот вы видите таким синим подсвечиваются места где объемы торговли повышаются да то есть можете смотреть по контрасту где какие кластера были крупные, где были мелкие и так далее. Ну, то в принципе здесь все остальные а, настройки. Здесь есть подсказочки внизу. Вы можете а, смотреть эти подсказки и менять визуальные настройки графиков. Так, вроде бы все основное мы... А, все основное мы посмотрели, проговорили. Сейчас я еще быстренько посмотрю в план вебинара. Возможно, я что-то упустил. Ну, вроде бы ничего не забыл. Все, что хотел... Рассказал я, здесь не знаю, о чем не сказал еще, наверное, это есть в правом верхнем углу булавочка, которая закрепляет график поверх всех окон. Если вам необходимо график видеть постоянно, то вы ставите булавочку. Ну вот, собственно говоря, и все. Спасибо всем, кто просмотрел это видео, этот вебинар. Вы теперь сможете уже разобраться с настройками графика, вы сможете провести технический анализ, загрузить индикаторы, знаете где, какие есть инструменты, есть как загружать кластерные графики, ленту принтов, шаблоны, все, все что необходимо для работы с графиками. Теперь вы знаете и в следующем. В вебинаре мы поговорим уже о кластерных графиках, подробно рассмотрим вот это левое меню, которое появляется при раскрытии кластеров. Всем хорошего дня, успешной торговли и до встречи в следующих видео.